Здарова, народ! Как видите, эту серию мы с вами начинаем в обычной деревенской больничке. И наша с вами отличная, огромная, красивая городская больница ушла в забытие. Причиной этому стало то, что мой друг Александр устроился работать в больницу с дешерством. Ну и я, чисто из товарищеских соображений, перевелся к нему. Напоминаю вам, что предыдущий ролик мы с вами закончили на отметке 33 300 долларов США на счету и на кармане, в общем. И примерно 5 часов к тому моменту мы отыграли во фракции. Сегодня же мы с вами будем в основном кататься на карете и пытаться, как обычно, заработать как можно больше денег. Приятного просмотра. А кстати, кто не смотрел предыдущие серии, они вот сейчас будут в подсказочке. Ну и само собой в описании. Так что переходите, не стесняйтесь. Ну и как я и сказал, приятного просмотра. Ну а начался рабочий день с того, что я предварительно прихватил с собой птички. Сел в машины скорой помощи и подключил любимую музыку. Решил я пока временно взять на карете покататься. А, Через полчаса будет взыха, к этому времени я обязательно вернусь, Синдик. И попытаюсь как следует навариться на таблитосиках, но тем не менее полчаса терять просто так не хочется и стоять на стойке как-то скучновато, вот поэтому поедем покатаемся, может что-нибудь интересненькое по пути нам встретиться. Живи. что с вами случилось? Упали, что ли? Видите, крыша дома. Видите, вот ага. тут такой. Там, короче, сбор остался, стоял, хотел селфи сделать, но на фоне, видите, какой-то силы, типа там небо все дела. Селфи а -а -а -а -а. получилось так, что телефоны. Красота упал, страшная и... сила. Ну, короче, получилось так, что <chew aprendizhe> <yeah> я тоже упал на них. Понял, понял. Но вы это аккуратнее будет Все, все хорошо. Уверен, что нам по пути? Не знаю, с куда. Эм, да тут неподалеку налево. Запись попада, бля. Окей, поехали. 8%. Спасибо. Спасибо. Дружище, ты мне должен ебать бабки нахуй за 8 аптечек. Вот это поворот! Задание? Ты его поднял, понял? Вот, да, да, Куда да, ты побежал? О, что ты избегаешь? Не пав. Я, я значит сюда поехал блядь, в больницу. Ой, блядь, в больницу. Я купил, блядь, лечебные препараты дорогостоящие. Дорогостоящие, понимаешь? Ага. Вы ну, поздравляю, а ответственный ты, гражданин, поднял, вы помогаете, его. помогаете ближним всем Вы отличный член общества. Поздравляю, молодец. Хуй тебе, меня первого поднимайте я отправлял я отправлял а. за мной приехал Влад. меня первого поднимите пожалуйста а тебе как короче а за... ко я мне, одного ко забираю мне, и все остальные твои да можешь всех забирать мне как бы не жалко что ты а слабо быть да приехал Куда? А я так, вот план капкам в действии. Сейчас нужно быстренько успеть больничку. Тогда я как раз успею полутать кучу таблеточек. если наверное, можно немного срезать, но мы поедем. Да, ладно, в серве наше. Ничего не будет. Но ну, почти ничего. За первый час я заработал 2800 долларов на поднятых людях и 940 долларов по идее. Вернувшись в больницу, я стал ждать обещанного огромного потока народа с ВЗХ. Естественно, чтобы помочь людям и быстрее восстановить их здоровье. Скобочках золотать побольше денег. В смысле? Ну, Минобороны обороняли. Так, я исполнил, дайте бургер вот эту хуйню эти бургер один так а там молодые люди с оружием уехали а она жопу сел просто тут вроде никого с оружием не было они они перекрыли делали чуть дальше по дороге в этот город они делали перекрытие там 30 было я спрятался у вас нормально так если не против я дальше пошара еблюсь да может прилечь отдохнуть Я вообще не здесь имел в виду нормально, тебе да. как вам будет угодно. Да мне похуй! А, блять, война да. за началась, да? Все, я поехал, вышел на приколе могли бы сказать. Я прикаляю, если мы просто простым сам минут, сейчас никого не будет. А если у них там ноль делать? Обычно, блин, минут 5-6 уже начинается какая -то... Ну она же может начаться чуть позже, чуть раньше. Не, ну если так не как там мега-тактикулить будут. Ну там и с Томасом можно поцеловаться как бы. А, куда? Nice. Да. Видели, как его цветы гнал? Учитесь. Чисто одной фразой. оттащил от себя человека Ну тут как бы мы не знаем, может он не зря боится. Может что же был да, прецедент вот, вот вот вот джонни джонни не утрал. может бояться по-настоящему я ему пальчик ты а больше вроде никому палец в ухо суем. блин а что то вообще печально они там в смысле перемирие объявили походу не ну тачки-то стоят то есть они тут точно копошатся Пошел первый ребята шо у там происходит там ебать война а? Здравствуйте, Мик, пожалуйста, противопоказаний нет. Ваша таблеточка от головы противопоказания нет? Таблетку, да. Таблеточка, таблеточка, таблеточка. Таблетку Мик срочно от головы противопоказания нет. Дайте таблетку. Таблетку от головы противопоказания нет. Таблетку от головы противопоказания нет. Спасибо зачеки. Таблетку можно. раз Таблетку от головы противопоказания нет, Мик, дайте, спасибо. Таблетку дай, таблетку дай, срочно! Сейчас. Доктор, доктор, дайте таблетку от головы, противопоказаний не имею. Там один в упал, разбился на Можете может, там попасть и там умер человек, умер там. Идите сюда, доктор. Здесь умер человек, человек умирает. Там вот, от, вот, вот, таблетку. таблетку. души. Таблетку противоказания нет? Блин, ну да. Таблетку, не нахуй. Масочку вообще на месте снимаем, вообще-то. что -то нахуй. Сука, дядя, блядь, я охуела сюда. Симон, пожалуйста, таблеточку от головы против показания нету. Маску в общественном месте снимаем. Маску в общественном месте снимаем. Я вам показал? Боюсь, у жетончик. Блин, да? у меня нет. Маску в ответственном месте снимаем. Блин, ну, на мигу устало с парнем. Вообще Ну, радует, что хоть они разных цветов, значит, они продолжать будут друг друга убивать. A few moments later Таблетка, таблетка, таблетку, таблетку. Давай, Таблет. Давай. Таблет. давай, давай. Да, блядь. Ты ты тут? Да. До 45 минут можешь спрашивать с таблетками. Да я уже понял. Бессмысленно спрашивать. Чисто раздавать просто. Да, да, банкомат с этими, таблетками. Нельзя взять пакеты такой. Вьё. Да, да, да, просто горсть ей в лицо. твоей ставки сколько денег будет но у меня уже три косаря есть а где ты смотришь я перезаходил бы три косаря А, понял даже как-то устал после того как мой врачебный долг был исполнен я отправился обратно кататься на карите и помогать людям вне стен больницы Подъезжая к месту вызову, я еще даже не подозревал, что это будет один из моих самых сложнейших пациентов. Подскользнулся с моста, да, Я плывал. Само собой, это падение меня не остановило. до тебя хрен доберешься. Да, вот так вот упал, блин. Да блять. Однако, после еще нескольких неуспешных попыток, я понял, что так дело не пойдет и нужно действовать по-другому. Автомобиль скорой медицинской помощи, друзья. Не можешь помочь пациенту, просто сбей его. Быстрее я умираю! Спасибо вам огромное. Не просто сдох, капец. Самый, блядь, трудный пациент. Блядь, давай хорошая Господа, можно вопрос? Если я из отдела с Сэш, я могу заехать в основную больницу и пополнить запас аптечек или нет? Проси в больницу заедть туда и спрессионистка mm. Да, окей, спасибо. Летел я в больницу, чтобы залатать аптеки. И вот от скорости волосы мои развиваются на ветру. И еду я помогать людям. Ну как сказать еду, просто лечу. За второй час работы, из которых, напомню, полчаса я стоял, раздавал таблет на ВЗХ и полчаса ездил на вызовы, я заработал 13 800 долларов. Ну и плюс все те же 940 долларов по ИД. Уже сумма становится гораздо приятнее. Здравствуйте. Здравствуйте, вызывали миников Да, вызывали, мне нужно будет на МПшке сейчас поднимать людей. Через сколько будет у вас это мероприятие? Плюс минут 10 минут. Давайте, знаете, как мы с вами сделаем? Я вам свой телефончик оставлю. Да, давай. И вы мне позвоните, я буду здесь где-то неподалеку. Просто 10 минут стоять, понимаете, тоже никакого интереса нет. Ну и тут, друзья, нам с вами улыбнулась удача. Нас вызвали на мероприятие и предложили разом поднять порядка десятка человек. От такой возможности я, конечно же, не мог отказаться. Ведь 10 поднятых человек это 4000 долларов. И займет это все порядка двух минут. Так что предложение было просто отлично. Что это, блядь, вообще такое? Коже ногу сломал. Сейчас все вправим, на место поставим, еще вдернем. ой ой ой ой как прекрасно! Спасибо вам, Так, а вы себя нормально чувствуете? Двигаться можете? Отлично, да, конечно. Ага. то у меня, видимо, что-то запачкались. А, все, супер. Так. Метики, медики, док, док, док, док, подними там, ребят. Сейчас, сейчас Пацаны, я на 12.57 Айди поехал Там два заказа на этом месте Что здесь такое, мужики? На 12.57 я тут прям Такой. Так, офицеры, и скажите, пожалуйста, я всех могу и поднимать и или кого-то? Да, тоже Вот, вот, смотрите, да, человека да, да, поднимаю, да, да, нет? Стойте, подождите, не поднимайте, погодите Тогда отведите меня, кого поднимать в данный момент требует небольшого пояснения. Согласно правилам, медицинский сотрудник не имеет права поднимать людей в момент перестрелки или если чувствует какую-либо опасность в своей жизни. Но правилами никак не регламентировано, каким образом сотрудник должен чувствовать опасность в своей жизни. То есть, если рядом с вами летит пуля, ведь не факт, что вы ее заметите. Может она там летит как-то по-тихому, или это вообще стрела, или вы просто близорукий. Ну в общем, я старался поднимать людей, зарабатывать денег и при этом старательно не замечать нависшие надо мной угрозы. А тут, тут какая-то стрельба идет, меня цепляет.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 Так, таблетка миг, головы при оказании нет, правильно? Нет, нет, давайте быстрее топ. Что, -то не болеть? Да, ребята, давайте поднимем и так, совет, разъемся. Да, только. Да, немного. Чуть -чуть так, все, больных не осталось. Да что о, за хрень? О, о, о, о. Да что за хуйняем? Здесь я приехал к ребятам мафиози, у которых недавно очень сильно и хорошо помыли полы. Сейчас вы поймете, почему. Медик, медик. Да, вызывали? Да, вызывали. Ну всё, тогда продолжайте меня. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Леон бежит. Спасибо большое. Тут Пожалуйста, нет. не болейте. О, сейчас не помогу. Это, не госп... надо, Это, Вам Если вам нужна таблетка, пойдемте к этой, к машине я вам выдам. Погнали там, дядя, дядя, давай обратно обратно там легли все вообще мирно жить Сколько не можете да ребят не а, приятно спасибо да, да, я... о, у вас тут пол, пол, пол видимо конкретно скользкий братуха. здравствуйте у нас пол скользкий а ну, Дамочка, скользкий пол Так, кому кому нужны эти таблетки? Погнали, за таблетки. За все, я ухожу, а, возьми, так таблетка да, да, да, да, да, да, все верно Держите. Спасибо. Все, хорошо. Все, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Дождавшись долгожданного звонка, я конечно же отправился обратно в больницу, чтобы пополнить запасы аптечек на максимум Дабы заработать как можно больше денег, но ну и само собой оказать помощь как можно большему количеству людей Все надо было сделать очень быстро, потому что меня уже ждали люди Ну и как я вам говорил в предыдущих сериях, с каждым разом, когда ты берешь аптечки, отчет об этом становится оставлять все легче и легче Но... При этом все равно нужно быть внимательным, чтобы не совершить ошибок. Как понимаю, победил, победил сильнейший, да? Да, победил сильнейший 542-й вот. гражданин. Поздравляю. Вылечил второго, вылечил третьего. Всех вылечил. Ну и почувствовал себя сильной независимой женщиной, воспользовался положением и присел на лицо. Oh Насидевшись, я продолжил поднимать людей, пока у меня не закончились аптечки. Таким образом, как я и говорил, буквально за пару минут мы с вами заработали целых 4000 долларов. После мероприятия я вернулся обратно в больницу, чтобы вновь заватариться аптечками и отправиться дальше на помощь людям. По итогам третьего часа работы мой заработок составил 9186 долларов плюс 940 долларов по идее. Кстати, 9186 это... Вполне возможно, мой рекорд на карете, потому что это практически 20 вызовов. Благодарю. Очередным пациентом был парень, въехавший в столб на большой скорости и разложившийся. Здравствуйте, главное, стол ударился, упал. И я настолько преисполнился пониманием Состраданием его ситуации Что повторил то же самое Влетел на большой скорости Расфигачил машину Да так сильно, что пришлось искать ремонтника Чтобы привести ее в какое-то нормальное состояние Ремонтник Стой Стой Стой Отремонтируй машину, пожалуйста Алло, ты машину можешь отремонтировать? Это пиздец Ремонтик, ремонтик, отремонтируй машину, пожалуйста Ну что еще? Всего удачи вам что то она у меня не отремонтировалась ни разу Не знаю Должна отремонтироваться я работаю на отъебись Кое-как все-таки починил свой автомобиль Я вернулся в больницу и решил достоять время до пейдэя Уже на стоечке, спокойно никуда не бегая И немножечко передохнуть По итогу четвертого часа игры Мне пришло 4101 долларов за таблетки и подъемы людей И 940 долларов за пейдэй Итого, за целый день мы с вами увеличили капитал нашего персонажа практически в два раза. Теперь он составляет 67 тысяч долларов США. И потратили мы на это все, в общем, 9 часов игры. На этом серия подходит к концу. Большое спасибо, что ее смотрели. Все, кто до сюда дошел, капитальные красавчики. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Все, что думаете, все, что хотите. Все прочитаю, на все отвечу все в чеки были. Большое спасибо, что посмотрели серию и до встречи на просторах беда Петербурга.